18 часов, 17 часов, 50 минут, плюс 11 сентября Добрый вечер, добрый вечер, дорогие приморцы, дорогие Владивостокцы, гости участники международного кинофестиваля «Пасифик Миридиан». Ура! Добрый вечер, дорогие друзья. Мы приветствуем всех, кто уже собрался, стоит, ждет вокруг киноконцертного комплекса «Океан», чтобы стать зрителями церемонии открытия юбилейного Дренинова, 10-го международного кинофестиваля Мини Иоанна Тихова. До начала осталось совсем немного времени, и через несколько минут вы сможете поприветствовать своих любимцев, артистов кино, театра, телевидения России, ну и, конечно же, звезд мирового кинематографа. И это действительно так, прав Вячеслав Лайен, с которым вместе мы уже много-много фестивалей.